Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Кирилл Исухович, основатель работы из дома.ру и добро пожаловать в новое обучающее видео «Одноминутный план победителя». Вы получили доступ к одному из самых ценных и компактных материалов, которые я когда-либо создавал. Внутри этого обучающего видео и PDF-плана только самое необходимое, чтобы сдвинуть вас с мертвой точки и показать верное направление. Изучите все внимательно, и я искренне верю, что при условии внедрения этой информации в вашем бизнес вы получите результат. Итак, сначала несколько слов обо мне, чтобы мы познакомились, если кто-то меня не знает, а затем я вам расскажу, как максимально эффективно использовать данное видео, данный PDF и всю информацию в целом. Итак, я являюсь основателем работы из дома.ру, ведущим блога «Секреты MLM бизнеса» и создателем таких легендарных курсов, как «Работа из дома», «MLM на Автопилоте 2.0», «Формула вебинаров» и «Формула денег в MLM». Те стратегии, о которых мы с вами сегодня поговорим, я называю MLM 2.0. И благодаря им я построил структуру в более чем 7000 дистрибьюторов за 3,5 года с абсолютного нуля. То есть я пришел абсолютным чайником в интернете, не зная даже что такое skype и хостинг и свой первый месячный доход в сумме 10 тысяч долларов я получил уже на 18 месяц работы в интернете применяя формулу млм итак как выжить максимум из этого материала в первую очередь посмотрите внимательно данный видеообзор то есть по сути это будет такой мини-тренинг затем скачивайте pdf план и внимательно его читайте это будет как для закрепления и ваш третий шаг Пройдите бесплатный тренинг для того, чтобы еще больше закрепить весь материал, получить еще более продвинутые техники и усилить ваш... Бизнес, То есть, по сути, я вас приглашаю на специальный тренинг, который будет у нас, скажем, даже как мозговой штурм. То есть, часть информации, которая будет на тренинге, она вам уже будет немножко знакома благодаря этому видео. И поэтому будет намного легче восприниматься. То есть, чтобы на тренинг вы попали уже немножко более подготовленными. Итак, давайте начнем. Все гениальное просто. В этом видео вы узнаете то, что скрывают от вас успешные сетевики мира. Этот мини-тренинг не для того, чтобы вам угодить. Я не буду вас здесь хвалить или мотивировать. Я покажу простой план, который сделал меня миллионером из простого официанта. Я буду говорить некоторые вещи, которые вам, возможно, не понравятся. И после изучения вы уже сами сделаете выбор, сдаться сразу или продолжить идти к цели, как это сделал когда-то я. Какое бы решение вы не приняли, вы должны научиться брать ответственность за любые действия в свои руки. 99% всех поражений происходит с теми, кто привык находить себе оправдание. Однако первый закон успеха – это принятие стопроцентной ответственности за свою жизнь. Почему одноминутный план победителя? Потому что все начинается с вашей головы и с принятия решения. Сколько вам требуется времени на разработку плана? Часы, дни, иногда месяцы. Сколько вам требуется времени на обучение новому навыку? Дни, месяцы и даже годы. А сколько требуется времени для принятия решения, чтобы начать действовать? Одна минута. Зачем вам интернет? Давайте поговорим на чистоту. Зачем вам интернет? Что вы хотите здесь получить? Чем вы готовы жертвовать? Это очень серьезные вопросы, и вы должны на них ответить максимально честно. Чем конкретнее вы ответите на эти вопросы, тем быстрее будет готов ваш план успеха тем быстрее вы будете продвигаться по карьерной лестнице вашей компании, и тем меньше вам будет требоваться времени на подзарядку, когда вы устаете. Если же вы не можете точно сформулировать, ради чего вы действительно решили этим заниматься, значит вы еще не отхватили по полной в MLM. Вы должны осознать реальность. В сетевом маркетинге более 80% дистрибьюторов тратят больше, чем зарабатывают. Они думают, что вот-вот бизнес пойдет. И, к сожалению, долгие годы я пребывал в этой группе, не понимая, почему я не могу зарабатывать как топ-лидеры. Ведь я вкалывал по 12-14 часов в день на холодных контактах, но желаемого результата не было. Однако, что говорят обычные лидеры компании и спонсоры, когда у нас что-то не получается или мы недовольны результатами? Надо больше листовок, больше презентаций, пользоваться продуктом и бизнес обязательно начнет расти. Но как он может начать расти, если я выкладываюсь уже на 100%, а у меня только 24 часа в сутки? Сейчас, вспоминая первые годы в МЛМ, я понимаю, что мне, а значит и вам, много не договаривали. Теперь поговорим о системе. Нужна ли система? Сейчас вы можете видеть на экране мой первый старт в бизнесе. Интернет-бизнесе. Это мой первый портативный компьютер, когда я жил в съемной комнате размером 3 на 3 кто-то сегодня из ваших спонсоров или лидеров говорит, что пора идти в интернет, новые технологии нужны. Другие говорят, что без личного контакта бизнес в MLM не построишь. Однако мои результаты это опровергают и доказывают, что это абсолютно реально. И сейчас я вам раскрою один маленький секрет, который мне позволил понять, почему я обязан научиться использовать интернет в моем бизнесе. Только в интернете можно увеличить числа, в 10-20 раз и автоматизировать рутинную работу по отсеву кандидатов. Вы не можете проводить 50 презентаций в день и при этом сразу находиться во всех часовых поясах. А я могу благодаря системе. Пройдя долгий путь всех этих осознаний, я принял твердое решение – изучать интернет-бизнес, чтобы применить его к MLM. Я принял решение и дал себе 24 месяца. Я готов был работать в ноль целых два года с одной единственной целью – стать мастером и профессионалом интернет-стратегии в MLM. Будучи чайником в компьютерах, как я уже сказал, я не знал, что такое хостинг и Skype. уже через 12 месяцев я вышел на чек в моей MLM-компании в 2000 долларов. Спустя еще 6 месяцев я увеличил этот доход в 5 раз. В итоге за три с половиной года. Я выстроил организацию в 7000 дистрибьюторов и начал зарабатывать суммы, о которых даже не мог себе представить. Я стал настоящим фанатом новой стратегии в MLM, новой идеи развития MLM бизнеса, которую называю MLM 2.0. Внедрив весь накопленный опыт в одной из MLM компаний, я протестировал эту стратегию еще раз и с нуля создал товарооборот в 205 063 доллара за один месяц моего старта. Сейчас вы можете также видеть отображение того результата, который я все время получил. Это полностью оплаченная новая Audi A4, построена специально по моему заказу, стоимостью 65 тысяч долларов. Зачем я все это рассказываю? Возможно, вы можете сказать, что я пытаюсь вас как-то замотивировать, либо показать, что насколько я успешный и так далее. Нет, я хочу только, чтобы вы понимали что не существует волшебных кнопок и халявы в интернете. Любой серьезный результат – это накопленный опыт, полученный в результате пробы ошибок и укомплектованный в систему. Это когда у вас рождается пошаговый план из последовательных действий, которые вы можете передать другим людям. Я готов с вами поделиться этой системой на ближайшем тренинге, но об этом чуть позже. Сейчас я дам вам несколько подсказок, с чего начинать уже можно сегодня. Итак, если вы застряли в одном месте у себя в бизнесе, то вам надо понять. В эпоху интернета глупо не использовать интернет. Это достаточно очевидное утверждение. Но для вашего существующего бизнеса будет фатальной ошибкой, если вы не определили, в каком количестве он вам нужен. Где-то волшебная пропорция, которая взорвет ваш бизнес, а не утянет его на дно. Я говорю о соотношении бизнеса на земле и бизнеса в интернете. Это ведь может быть 80 на 20, 50 на 50 или даже все 100%. Но что использовать конкретно вам? Какое соотношение выбрать? Когда я вижу, что дистрибьютор MLM упорно работает, используя только реал или использует интернет и неправильно, я всегда задаю себе вопрос, сколько он еще продержится. Проблема в том, что многие сетевики по-прежнему пытаются строить бизнес старыми методами. Это когда моя компания лучше, чем твоя, но с помощью новых технологий. Система же MLM 2.0 завязана на вас, как личности, а не на вашей MLM-компании. Никого не волнует ваша компания. Люди хотят решения своих проблем. Поясню еще. Когда вам нужно решение, Предположим, у вас, ну не дай бог, что-то болит. Вы ищете не компанию, а человека, то есть специалиста, который ее решит. В интернете вы должны в первую очередь продвигать себя, то есть свой бренд и свое имя. Люди не присоединяются к компаниям, они присоединяются к личностям. Когда вы грамотно запускаете систему MLM 2.0, понимая психологию онлайн-бизнеса, вы начинаете притягивать людей как магнитом. Люди идут на вас как специалиста, профессионала и эксперта. И в этот момент проблема, где взять людей в бизнес, решается автоматически. Вы начинаете получать удовольствие от бизнеса, а финансовые трудности остаются в прошлом. Итак, что такое бренд? Фундаментом развития MLM бизнеса в интернете является развитие персонального бренда, то есть узнаваемости вас и вашего имени. Чем большее количество людей читают ваши рассылки, ваши статьи, смотрят ваши видео, посещают ваши вебинары, следят за вами в соцсетях, покупают ваши курсы и тренинги, тем сильнее ваша узнаваемость, ваше влияние и ваш бренд. Сила бренда измеряется ценностью, которую вы можете донести до максимального количества людей. Ценность – это ваши знания и опыт, который вы умеете продвигать. Чем больше ценности, то есть полезной информации, вы продвигаете на рынок через ваши платные и бесплатные материалы, тем сильнее ваш персональный бренд, тем больше вы притягиваете к себе клиентов и партнеров. Существует 20 основных критериев эффективности развития MLM-бренда в интернете, которые проходят курсанты на тренинге «Формула денег в MLM» в виде теста. Пройдя этот тест, вы сразу сможете выявить пробелы в вашем MLM-бизнесе. Весь мой бизнес MLM 2.0 заключен в этой формуле и состоит она из четырех элементов. B плюс A плюс A плюс T и равно результат. Первое – это ваш бренд. Второе – это автоматизация. Третье – это целевая аудитория, то есть заинтересованные кандидаты в нашем предложении. И четвертое – это трафик, то есть большой объем посетителей на наших сайтах. Эта формула ответственна за мой чек в MLM в 20 572 доллара 64 цента, на который я вышел всего лишь за 24 дня, и рекрутинги до 50 кандидатов в день. Это и есть моя система бизнеса. И важным элементом системы является автоматизация рекрутинга и внедрение в бизнес множественных источников дохода, которые подпитывают рекламу MLM бизнеса. Множественные источники дохода – это партнерские программы, продвижение которых позволяют строить MLM бизнес в интернете, не прекращая инвестирование денег в рекламу, в трафик. То есть мне уже не надо вытаскивать деньги из семейного бюджета на развитие моего бизнеса. Таким образом, продвижение MLM-компаний в интернете по этой системе становится быстрым, легким и массовым. При таком подходе числа по привлечению кандидатов в бизнес увеличиваются в разы. На этом скриншоте вы можете видеть пример, какой объем кандидатов я могу получать ежедневно, когда нажимаю кнопку и трафик устремляется на мои сайты. Итак, что надо делать и какой ваш первый шаг? Слушайте очень внимательно. Первое. Вы должны знать, что существует три потока MLM индустрии в 21 веке. Прямо сейчас в одном из них находитесь вы, любой дистрибьютор MLM или обычный предприниматель. Второе. Зная о существующих потоках, или можно еще сказать уровнях, вы поймете, где находитесь и куда направляетесь, или куда хотите прийти. После того, как я расскажу вам главный секрет, вы должны будете принять решение в течение одной минуты и начать действовать. Вы должны пообещать, что начнете действовать. Вы готовы? Если ваш ответ «да», тогда слушайте дальше. Три потока индустрии MLM в 21 веке. Поток первый. Это сетевики, работающие офлайн, то есть на земле, которые хотят лишь немного добавить интернет к своему бизнесу. Часто они говорят, что у нас уже есть структура, либо мне нравится работать на земле, и я хотел бы добавить интернет в мой бизнес, но не знаю как, не знаю, что мне делать. Когда вы на этом уровне, то для вас есть всего три основных метода для укрепления действующего бизнеса. Все остальное, помимо этих трех методов, может сбить ваш фокус и ослабить результат. Поэтому очень важно знать эти три метода и на них концентрироваться. Поток номер два. Сетевики, работающие офлайн и уже стремящиеся активно перейти в онлайн. То есть вы работаете на земле, но в действительности очень хотите усилить ваш бизнес за счет интернет-технологий. Причина поиска новых методов для этой категории сетевиков чаще всего отсутствие результатов и усталость. Когда вы на этом уровне, то для вас есть 11 основных методов для создания успешного бизнеса. Я имею в виду, когда вы получаете трафик, рекрутинг продажи и все через интернет. На этом уровне вы будете двигаться быстро, если уделяете изучению новых интернет-технологий много времени. И у вас есть наставник-практик, при том в начале лучше один. Слишком много наставников, слишком много рассылок, слишком много вебинаров приводит к расфокусировке в действиях и ноль на выходе. Следуйте рекомендациям одного наставника и вы избежите огромного информационного хлама, который преобладает в интернете. Только в этом случае у вас будет точный фокус на цели, а на выходе желаемый результат. Поток номер три. Это сетевики, уже работающие онлайн. И стремящийся выжить из него сто они мечтают работать только в интернете кстати говоря в эту группу вхожу я интернет для этой группы комфортная среда когда вы на этом уровне у вас более 18 основных техник для создания успешного и большого онлайн бизнеса вы используете все методы которые существуют в действительности их может быть 20 25 30 и даже больше по аналогии с потоком номер два, здесь вы будете развиваться быстро, когда уделяете изучению новых интернет-технологий много времени, и у вас есть наставник, при том только 1-2, максимум 3. Это и есть главный секрет. Определите сегодня же, в каком потоке вы находитесь, в каком хотите оказаться и действуйте со всей энергией. Будьте готовы к активным действиям в течение одного-двух лет. Единственная проблема этой стратегии в ее простоте. Сейчас она доступна каждому, но распоряжаются ею все по-разному. Одни делают и получают результат, другие постоянно ищут очередной секрет. В итоге одни становятся неудачниками, а другие добиваются успеха и признания. Соотношение этих двух групп 97% против трех. Это факт. На вершине успеха всегда немноголюдно. В каком бы потоке вы ни находились, какой бы поток вы ни выбрали, в любом можно добиться головокружительного успеха. Не существует одной лучшей рекомендации, одной лучшей стратегии для всех. Поэтому первое, что вам надо сделать, это определить, на каком из этих трех уровней находитесь вы. От этого будут зависеть ваши действия. А какие именно вы можете узнать на моем тренинге, который я провожу несколько раз в неделю для предпринимателей MLM. Тема тренинга «Как создать бизнес в MLM» с оборотом 205 063 доллара за 24 дня. На этом тренинге не будет какого-либо рекрутирования или рассказов про очередную MLM-компанию. Это практический тренинг, который является пошаговым планом с выжимкой моего успешного пятилетнего опыта по развитию MLM-бизнеса через интернет. Тренинг абсолютно универсальный и подходит для любой MLM-компании. В ближайшее время я планирую сделать вход на него платным 3000 рублей, однако сейчас доступ к нему свободный. Ссылка на регистрацию находится под этим видео. Чтобы гарантированно получить место, рекомендую пройти регистрацию прямо сейчас. И напоследок, чтобы избежать попадания в группу «Неудачник MLM», у вас должны быть цели, как краткосрочные, так и долгосрочные, как простые, так и абсолютно безумные. Поставьте себе одну единственную цель в вашем бизнесе на месяц, которая сподвигнет вас выполнять каждодневные мини-цели. После того, как вы начнете делать каждый день маленькие шаги, вы научитесь концентрироваться на достижении большой цели. С тех пор, как я определил свой поток, начал развиваться, работать над собой, я стал достигать любые цели одну за другой. А сейчас для вас домашнее задание. Первое. Напишите себе на бумаге, в каком потоке вы находитесь сейчас и куда вы хотите прийти. Один. 2 или 3. Второе. Зарегистрируйтесь на тренинг. На тренинге вы получите пошаговый план конкретно для вас, в каком бы потоке вы ни находились. Мы разберем с вами техники онлайн-рекрутинга для каждого потока. Также вы увидите, какие результаты это может давать, когда вы просто начинаете действовать по готовому плану. На тренинге вас ждет убойный материал. Три элемента для успешного запуска малого бизнеса в интернете сегодня. Как привлекать 50 кандидатов в бизнес каждый день, используя автоматизацию. Как выглядит моя секретная формула MLM на 1 миллион долларов и как ее внедрить в ваш бизнес. 12 874 потенциальных кандидата на 100% автопилоте из случайного источника трафика. И также на тренинге вас ждет бонус. PDF-отчет по трафику. 18 техник для прорыва в MLM в интернете. После прохождения тренинга вы увидите ясную и четкую картину, что надо делать в интернете, чтобы рекрутировать, что надо делать в интернете, чтобы привлекать клиентов и что надо делать в интернете, чтобы зарабатывать деньги. На выходе у вас будет точный план, что вам делать, а значит вы будете близки как никогда к тому, чтобы начать получать результат. Зарегистрируйтесь на тренинг, пока есть свободные места. Кликните по ссылке под этим видео и когда перейдете на сайт, выберите удобную для вас дату, выберите удобное для вас время, введите ваше имя и ваш e-mail и на следующей странице получите ссылку для участия. Мы разберем для каждого из уровней, что означает 3 техники для первого потока, 11 техник для второго потока и 18 техник для третьего потока. Все это вы узнаете на тренинге уже в ближайшие дни. Желаю вам всего самого лучшего, успехов и отличного настроения. До встречи на тренинге и обязательно приходите.